Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вор в законе оказался за решеткой из-за желания угодить любимой женщине. Стали известны новые подробности уголовного дела Шакро Молодого. Издание Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказала о том, что на ресторан Элементс вора в законе направила его гражданская жена Елена С. Близкой подругой сожительницы Шакро была Фатима Мисикова, которая занималась дизайном нового ресторана. Мисикова рассказала Елене, что у хозяйки элитного заведения Жанны Ким нет крыши и Шакро может взять ресторан под свой контроль. Далее женщины придумали план. Елена должна была уговорить Шакро молодого отправить в ресторан на переговоры своих ребят. Жанна Ким под давлением криминального авторитета передаст контроль над рестораном Шакро а тот в свою очередь подарит заведение любимой женщине. Фатиме полагалась доля в ведении ресторанного бизнеса за хорошую наводку Елена С. была готова поделиться с подругой. По данным источника в следственных органах Елена С. упрашивала своего гражданского мужа больше месяца. В конце концов Шакро сдался под напором любимой женщины и решил преподнести ей подарок в виде ресторана «Элементс». Жадность Елены подвела Шакро и после кровавой разборки в ресторане «Вор в законе» и его подельники оказались за решеткой. А вот гражданская жена вора в законе поспешно скрылась, как только поняла, что отжать ресторан не получилось. В день задержания Шакро оперативники посетили элитные апартаменты Елены, но хозяйку не застали. Подруга Елены и наводчица всего дела Фатима Мисикова также скрывается от правосудия. Источник издания Life утверждает, что женщины причастны к вымогательству имущества и денег у Жанны Ким и должны быть задержаны по данному уголовному делу. Елена С. и Фатима Мисикова объявлены в федеральный розыск, но пока что успешно скрываются.